О, привет, Дим. Куда просто ты бежишь? Привет, привет. привет. <смех> я хочу задать тебе один очень животрепещущий вопрос и Давай. Важно. Он мучает меня уже вот прямо с тех пор, как ты позвонил. Почему я? Блин, мужик. Ну, слушай, когда я тебя первый раз увидел, во-первых, мне показалось, что ты супер искренний парень. Для меня это самое главное, когда я выбираю людей, с которыми я буду делать какие-то проекты, я обязательно смотрю на то, чтобы эти люди были искренними, чтобы они были открытыми, чтобы у них горели глаза. По всем этим трем параметрам ты соответствовал. И когда я сидел и думал, что же делать, у нас клуб, да, у меня какие-то съемки, я постоянно в разъездах, я не могу столько времени присутствовать. Я подумал, что мне нужен человек. Я тут же набрал тебе. Просто ты был единственный человек, делась. к которому я обратился, ты сразу приехал, мы с тобой договорились. А еще мне очень понравился твой бэкграунд. Мы все с нуля. Я хочу вот таких вот простых ребят, но с горящими глазами. Мы сто процентов перевернем этот нахрен мир. Вообще весь клуб. В клубе же такие же ребята. Точно, Точно такие же. С горящими глазами тоже выбирались. Ты же сам проводил да, собеседование. Да, да. ты разговаривал да, уже со всеми. Да, все с нуля. Я просто за это время, я чуть-чуть с ними пообщался, я просто сошел с ума. Заряд, мне кажется, да? это будет нереально круто. Просто нереально круто. Сейчас 50 миллионеров. Буду сражаться за право... Ужина с вами. Почему для человека так важно пообщаться с авторитетом, с человеком, который может их чему-то научить, что вот толкает их на это? Я думаю, что люди, которые миллионеры, осознают, что подобное притягивает подобное, успешное тянется к успешному, живое тянется к живому. Я думаю, что это действительно так, я думаю, что это круто и это работает. Я читал ваше интервью, вы убеждены, что лю люди готовы работать за идею, а если идея крутая. Вот как такая идея вообще формулируется, как она формируется, откуда она происходит? Идея крепнет, когда ты получаешь обратную связь, когда ты общаешься с сильными, яркими людьми, когда ты Действуешь, падаешь, оступаешься, отдыхаешь и дальше действуешь. Идея это, – это как тетива, на которую нанизываются все возможные стрелы, которые летят в будущее. Что можно считать валютой в лесу? Людей, потенциала людей, их навыки, их э, сплоченность, их веру. А валюта в лесу есть материальная, материальное – это все, что у тебя есть. Там нож, спички. Безусловно, это... спички – это вот ключевое. Огонь – это очень важно. Вот валюта в лесу – это точно огонь. Мы сегодня собрались с клубом «Трансформатор». Как вообще вы относитесь к клубам подобного рода, клубам предпринимателей? Зачем они нужны? Я отношусь к клубам предпринимателей хорошо. Я думаю, что они нужны для того, чтобы люди обменивались энергией. Каждый из них от этого становился сильнее, успешнее, удачливее. Еще я думаю, что работать это плохо. Если работа тяжелая, ее нужно немедленно бросить. Я думаю, что все выдающиеся продуктивные действия делаются играючи. И делаются вот легко, делаются на раз. Думаю, что клубы нужны именно для этого. Спасибо вам большое. Это прям очень ценно. Александр Кравцов для клуба «Трансформатор». Спасибо.